Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой Тристана Донована ⁇ Играй история видеоигр ⁇ Ну, даже не знакомиться, а вы, если вам это интересно, продолжайте слушать. И сегодня глава номер два. Называется она ⁇ Не упускайте мяч и ставьте рекорды ⁇ И это глава... Э, так, сейчас. О гонке по созданию первой космической, коммерческой, точнее, прошу прощения, коммерческой видеоигры. Ну и сейчас вы видите на экранах картиночку, на которой ручная работа Билл Питтс слева и Хью Так создают первый игровой автомат Galaxy Game из архива Билла Питтса. Итак... Не упускайте мяч и ставьте рекорды. Студент Билл Пиц жил под землей. Вместо того, чтобы посещать лекции, Питтс проводил время в подземельях Стэнфордского университета, штат Калифорния, исследуя растянувшуюся на 8 акров сеть туннелей и выискивая в катакомбах лазейки в помещении, доступ в которые был воспрещен. «Я поступил в Стэнфорд осенью 1964 года. И первые два года моим хобби было проникновение в здание», – вспоминал он. «И хотя Пиц был не единственным студентом, исследовавшим плохо освещенные и шумные туннели, свои экспедиции он, как правило, устраивал в одиночку. Были и другие, но мы друг о друге не знали», – рассказывал он. «Порой на пути вставала кирпичная стена». А кто-то передо мной уже разобрал кирпичи, и уже можно было пролезть в образовавшуюся дыру. Исследование туннелей было опасным делом. Это было довольно опасно. У меня была очень тяжелая куртка, кожаная, и она была абсолютно изношенной. Подкладка постоянно выпадала. Я носил ее в туннелях, невзирая на то, что температура там была выше 120 градусов по Фаренгейту. Если бы какая-нибудь из паровых труб разорвалась, считал я, эта куртка смогла бы меня защитить. Но на деле я просто бы сварился. Интерес пицца к исследованию университетского городка Стэнфорда оказался судьбоносным. Ето случилось в 1966 году. А Однажды вечером по дороге в бар, на встречу с друзьями, он заметил дорогу, которая вела в сторону холмов находящихся в пяти милях от центра Стэнфорда. «Стоящий рядом знак говорил, что это был Стэнфордский комплекс», рассказывал он, «и там находилось здание, в которое я еще не попадал, поэтому я решил вернуться сюда той же ночью». Вооруженный набором инстру инструментов, которые он использовал в качестве отмычек, Пиц вернулся в это таинственное место в 11 вечера, и проник в какую-то лабораторию. Первая его реакция была разочарование. Там все было освещено и было много дверей, и все они были не заперты. Я зашел внутрь и оказался в самом центре Стэнфордского проекта по изучению искусственного интеллекта. Там стояла огромная компьютерная система под названием PDP 6 работающая в режиме разделения времени. Один большой компьютер и примерно 20 телетайпов, подключенных таким образом, чтобы много людей могли одновременно писать код и работать, словно это был их персональный компьютер. В те времена это было фантастикой. Было удивительно, что один компьютер мог одновременно обслуживать 20 человек. От этого я пришел в самый настоящий восторг. Uh, небольшая сноска. Телетайпы были разновидностью телепринтеров. Телепринтеры являлись электрическими пишущими машинками, которые соединялись с первыми компьютерами и использовались вместо экранов. Пользователи печатали свои команды на рулонах бумаги и в ответ получали распечатки с ответами на свои действия. Телепринтеры также легли в основу лент новостей, позволяя информационным агентствам, таким как Рейтерс, отправлять новости по проводам в редакцию газет. Итак, Питц посетил несколько водных компьютерных курсов и жаждал повозиться с футуристическим компьютером, который он для себя открыл. Он убедил Лестера Эрнеста, главу проекта по изучению искусственного интеллекта, Позволить ему пользоваться машиной в те моменты, когда за ней больше никто не работает. Лестер сказал, «Можете пользоваться ею, сколько вам влезет, пока за ней не работают другие», – рассказывал Пиц. «Поэтому получилось так, что я приходил туда каждый вечер, часов в 8 или 9, и работал до 6 или 7 утра, до появления там первых людей. На свои занятия я ходить перестал». Меня это вообще перестало волновать. Я хотел повозиться с компьютерами. Мой отец сходил с ума, поскольку мои родители были в курсе, что я перестал посещать занятия. Отец говорил мне, что я стану никому не нужным компьютерным ахламоном. Но, поселившись в лаборатории, Пиц своими глазами наблюдал за тем, что творится на переднем крае информатики. Он работал с Артуром Самуэлем, который в начале 60-х годов оставил работу в IBM ради Академии, ради того, чтобы проверить последнюю версию игры в шашки. Пиц слышал первую электронную музыку, созданную в программе, которая впоследствии легла в основу синтезаторов Yamaha. Он наблюдал за тем, как аспиранты подсоединяли к PDP-6, роботизированные руки и камеры и учили компьютер распознавать, поднимать и складывать блоки. И он получил возможность поиграть в Space War. Space War была одной из самых клевых штук лаборатории искусственного интеллекта, вспоминает Пиц. У меня был друг из колледжа, Хью Так, и когда он оказывался в городе, я брал его с собой в лабораторию искусственного интеллекта где мы с ним играли в Space War. И в одну из таких посиделок в 1966 году так заметил, что если бы они смогли сделать из этой игры игровой автомат, это позволило бы им разбогатеть. Но поскольку компьютеры по-прежнему оставались чрезвычайно дорогими и громоздкими, эта идея была не более чем мечтой. Но в 1969 году Digital Equipment Corporation представила компьютер PDP-11 по цене всего лишь 20 тысяч долларов. По такой цене, подумал Пиц, игровой автомат со Space War мог бы стать реальностью. Но я позвонил Хью и сказал, что мы могли бы создать одну из таких штук. На тот момент сумма в 20 тысяч долларов для заловых игровых автоматов оказалась неподъемной. Обычно цена за автомат где-то была в районе 1000 долларов. Но Пиц и так полагали, что они смогли бы собрать довольно дешевый автомат, который бы стал коммерчески привлекательным. Получив деньги от богатых родителей, хью, Парочка принялась адаптировать PDP-11 под создание их версии Space War для игровых автоматов. Свою версию они назвали Galaxy Game. Они решили, что одна игра будет обходиться клиенту в 10 центов, три игры в четвертак. Победитель одной игры мог получить дополнительную игру бесплатно. Идея заключалась в том, чтобы убедиться, что машина может работать бесперебойно, и столь же бесперебойно принимать деньги. К августу 1971 года практически все было готово. Студенческий союз имени Трессидера в университетском городке Стэнфордского университета согласился стать тестовой площадкой для Galaxy Game. И осталось внести последние штрихи. И тут... Парочка получила звонок от человека по имени Нолан Бушнелл, который работал в компании Notting Associates. О нас, о нас он узнал через общих знакомых, рассказывает Пит. Он позвонил мне и сказал, "Эй, приезжайте ко мне, посмотрите, что я сделал. Я знаю, что вы делаете версию Space War, используя целый PDP-11, который стоит кучу денег, я же хочу показать вам то." Что делаю я? Поскольку, как мне кажется, вы потеряете на своем детище деньги. Бушнел, как и Пиц, открыл для себя Спайсво во время учебы в университете Юты в середине 60-х и сразу же влюбился в игру. Но в отличие от и у Бушнела был долгосрочный интерес индустрии развлечений. В школе он хотел разрабатывать аттракционы для диснеевских парков развлечений. А после того, как он проиграл все свои деньги на обучение в университете, он начал работать в лунопарке Лагуна в Фармингтоне, небольшом городе, лежащем к северу от солт лейк сити где располагается университет Юты. Любовь Бушнелла к Спейс Купия с его интересом к электротехнике и вовлеченностью в индустрию развлечений, предпринимательским складом характера сразу навела его на мысль, как превратить игру клуба клуботехнического моделирования железной дороги в игровой автомат. Когда я впервые увидел Space War на PDP-1, я уже был занят на сезонной работе в парке развлечений, и поэтому очень хорошо знал экономику, игровых залов рассказывал он мне пришло в голову что если бы у меня получилось перенести эту игру на экран компьютера и поставить в зал автоматов игровых то вполне возможно я смог бы заработать кучу денег но с компьютерами стоящими миллионы долларов ничего бы не получилось но идея отказывалась исчезать после получения высшего образования в 1968 году Бушнелл устроился на должность инженера в компанию Ampex Corporation, хорошо известную своими прорывными технологиями в области звукозаписи и видео. Работая там, он прочитал от Data General Nova в компьютере стоимостью 3995 долларов. И тут же вспомнил про Space War. «Я подумал, что если бы я смог сделать так, чтобы к компьютеру можно было подключить 4 монитора и поставить 4 слота для монеток, то такой автомат мог бы окупать себя», – рассказывает Бушнелл. Чтобы попытаться спроектировать свой игровой автомат Space War на бумаге, Бушнелл объединился с Тедом Дабни, еще одним инженером из Ampex, мы были хорошими друзьями, и Тед, в отличие от меня, знал, как обращаться с компьютерным железом, рассказывает Бушнул. Я же был цифровым парнем, я знал, как обращаться с битами и байтами, логикой и тому подобными вещами. И Тед действительно много понимал в том, как взаимодействовать с обычным телевизором, источником питания и всеми такими вещами. Но использование нового показала бесперспективность подобного подхода. Компьютер был слишком медленным и не мог быстро обновлять картинку на экране телевизора, чтобы поддерживать игру на необходимой скорости. Бушнелл и Дабни стремились упростить требования к компьютеру, создавая отдельные части аппаратных средств, которые могли бы взять на себя обработку звезд на заднем плане. Но этот подход закончился неудачей. Не помогло даже уменьшение числа подключенных к компьютеру экранов. Я был здорово расстроен и уже подумал забросить идею, рассказывал Бушнал, Но проблема никак не выходила у меня из головы. И тут меня осенило. Я подумал, что нужно отказаться от компьютера вообще и все сделать на железе. И с того момента все пошло как по маслу. Бит за битом Дабни и Бушнал создавали специальные схемы, каждая из которых была предназначена для тех функций, которые, как они изначально надеялись, мог обрабатывать компьютер Data General. Такой подход позволял не только преодолевать технологические трудности, но и значительно удешевлял постройку машины. Удешевлял настолько, что больше не требовалась поддержка нескольких экранов для того, чтобы оправдывать высокую стоимость системы. Однако новый подход — принес с собой переосмысление самой игры. Из Space War исчезла и дуэль между двумя игроками и гравитационное поле. Вместо этого игроки управляли одним космическим кораблем, с помощью которого нужно было подстрелить две летающие тарелки, управляемые компьютером. Короче говоря, это был уже не Space War. К лету 1900 с 71 года работа над игрой была практически завершена, и Бушнелл начал задаваться вопросом, кому бы они могли продать эту игру. Эту проблему решил поход к зубному врачу. Я был у своего зубного, и с набитым ватой ртом начал рассказывать ему, чем я занимаюсь, на что он мне сказал. Тебе надо поговорить с этим парнем, рассказывал Бушнелл. Одним из его пациентов был парень, занимавший в Наттинг Ассоциейтес продажами. Врач дал мне его номер телефона, я ему позвонил и рассказал, чем я занимаюсь. Мы с ним встретились и заключили сделку. Наттинг Ассоциейтес появилась на свет после того, как Билл Нуттинг, житель калифорнийского города Пало-Альто, Вложил немного денег в местную компанию, которая занималась производством обучающего оборудования для ВМС США. Среди продуктов компании была машина-опросник, которая проецировала фильм с вопросами на экран, а затем предлагала курсантам нажать кнопку для правильного ответа. Нуттинг полагал, что если к машине добавить монетоприемник, то эта игра пользовалась бы в барах популярностью. С этой мыслью он обратился к своему брату Дэйву Нутингу, бывшему первому лейтенанту инженерных войск. Попросил его помочь адаптировать эту технологию. Для меня это стало весьма забавной задачей. Я переделал устройство и переосмыслил сам концепт. И получившийся продукт мы назвали компьютер Quiz, рассказывал Дейв. А тем временем билд Связывался с различными дистрибьюторами игровых автоматов, которым понравилась эта идея. Видя столь высокий интерес, Дэйв переехал в Милуоки, поближе к Чикаго, центру развлекательного бизнеса, где запустил производство. «Я взял в аренду нужную площадь и только приступил к работе, как Билл заявил о том, что его жена не поддерживает этот план». Рассказывает Дэйв. Клэр была помешана на контроле над мужем, а я оказался чем-то вроде угрозы. В итоге братья пошли разными путями. Дэйв сформировал собственную компанию Natting Industries, где начал производить точно такую же машину под названием IQ Computer. А Билл продолжал производить компьютер Quiz. Обе игры стали успешными. Продалось 4 400 машин компьютер Quiz и 3600 IQ компьютер и в, и в это в то время, когда популярные автоматы для игры в пинбол продавались в пределах 2000-3000 штук. компьютер Quiz дал Nighting Associates хороший старт, но к 1971 году потребовался новый хит. И радикальная видеоигра... видеоигровая машина Бушнела и Дабни появилась как раз вовремя. К августу 1971 года Бушнелл перешел из Ampex в Natting Associates для того, чтобы закончить работу над игрой, которая, как он верил, сможет изменить индустрию развлечений. С намеком на компьютер квиз игру назвали Computer Space. Это произошло примерно в тот период, когда Бушнелл услышал о видеоигре «Пицца и Така». Бушнелл решил им позвонить. Мне было любопытно. Я не знал, что стоит внутри их игры. И я ожидал, что это будет PDP-8 или PDP-10. Мне было интересно, какова была их экономическая мотивация. Питц и так приняли приглашение Бушнела и отправились в Натинг Ассоциейтес, в Маунтин Вью, штат Калифорния. Когда мы вошли в здание, то увидели Нолана, больше всего похожего на обычного инженера, держащего в одной руке осциллограф и работающего над компьютер Space. рассказывал Пиц. Это был как раз тот момент, когда он уже мог нам что-то показать, но сама игра все еще находилась в разработке. Надежды Бушнелла чему-то научиться у них окончились ничем. Я думал, что они были умными парнями, и надеялся на то, что они смогут сократить свои издержки, чего они так и не сделали. Я был немного разочарован, поскольку ожидал немного другого, но вместе с тем я воспрянул духом, поскольку понял, что они не собираются со мной конкурировать. Пиц считал технологию Бушнелла Замечательно. но верил, что их стаком игра гораздо лучше. На меня произвели впечатление его навыки инженера, но наша игра абсолютно соответствовала духу Space War. Это была настоящая версия Space War. Версия же Нолана выглядела абсолютно искаженной. Спустя несколько недель, в сентябре, 1971 года первый автомат с видеоигрой Galaxy Game дебютировал в студенческом профсоюзе имени Трессидера. С того момента, как автомат был включен в сеть, он неизменно привлекал внимание публики. Вокруг машины постоянно толпилось человек по 10, пытаясь разглядеть происходящее на экране, рассказывал Пиц. Низкая плата за игру у Galaxy Game практически не окупала затрат на производство самого автомата. Но популярность игры воодушевляла Пицца и Така продолжаться заниматься этим проектом. Абсолютно все пр приходили от игры в восторг, и поэтому мы с Хью решили сделать вторую версию, рассказывал Пиц, Принявшись за работу, на второй версии они спроектировали корпус из стеклопластика. И перепрограммировали компьютер таким образом, чтобы он мог поддерживать сразу две игры. В точности как Бушнелл изначально планировал сделать с компьютер Space для снижения издержек. К тому времени, когда вторая версия была закончена, семья Така уже потратила на проект 65 тысяч долларов. Огромную сумму для 1971 года. Но автомат по-прежнему не мог выйти на окупаемость, и вскоре создателям пришлось сдаться. По правде говоря, и Хью и я были инженерами, и мы совсем не обращали внимания на деловую сторону вопроса Нами двигалась цель воссоздать Space War с возможностью оплаты монетами, рассказывал Пиц. Но он был в большой степени бизнесменом, чем я. Он делал упор на то чтобы взять Space WoW и попытаться сделать из этого бизнес, в то время как я пошел по пути фаната и попытался остаться честным по отношению к игре. В ноябре 1971 года, спустя два месяца после запуска Galaxy Game, первый автомат с компьютер Space был установлен в баре Dutch Goose, неподалеку от студенческого городка Стэнфордского университета. Его черно-белый телевизионный монитор был вмонтирован в яркий изогнутый корпус из стеклопластика, отчего возникало ощущение, что этот автомат был взят прямиком из фантастического фильма «Барбарелла» 1968 года. Автомат с Computer Space всем своим видом олицетворял будущее, и к восхищению Бушнелла за всех датаям даш гуз он понравился. Дач Гус был первым местом, где мы протестировали компьютер Space. И все прошло фантастически здорово. Мы не предвидели, насколько велик будет процент студентов колледжа, рассказывал Бушнелл. Поскольку первые пробы прошли очень хорошо, Натинг Associates запустила компьютер Space в производство надеясь поразить владельцев игровых залов революционной технологией и отсутствием в автомате подвижных частей. Небольшая сноска. Электромеханические игровые автоматы на тот момент были очень популярны и славились тем, что в них постоянно ломались какие-то подвижные части, из которых состояли эти автоматы. Идем дальше. В ожидании ажиотажа Natting Associates произвела больше полутора тысяч единиц Computer Space. Но последовавшая реакция была далека от того позитива, с каким игру восприняли в студенческом баре. «Когда мы поставили автомат в несколько баров, где собирались работяги, мы практически не получили денег», рассказывал Бушнер. «К этим автоматам никто не притрагивался, поскольку игра была слишком сложна». Люди в аркадном бизнесе приходили в недоумение от этой игры. В 1971 году мой брат Билл выпустил Computer Space, вспоминает Дэйв Нутинг. Empire Distribution занималась распространением моей электромеханической игры Flying Ace, и, и, она, и она же была дистрибьютором продукции Natting Associates. Я был на встрече с директорами Empire, Гиллом Киттом и Джо Робинсом, когда им позвонили и попросили ответить на запрос от Билла и Нолана Бушнела по поводу их компьютер-спейс. У Гила и Джо была громкая связь, и поэтому я мог все слышать. Джо ответил, что геймплей слишком запутанный, и его люди испытывали трудности, пытаясь разобраться с управлением. На что Нолан ответил что Computer Space всего лишь начало новой эпохи и будущей развлекательной индустрии будет за видеоиграми, а пинбол вскоре перестанет быть главным продуктом этой отрасли. Гил встал и громко заявил, у видеоигр нет никакого будущего. И если наступит день, когда видеоигры возьмут вверх, я съем свою шляпу. Несколько лет спустя, на конференции, я столкнулся с Гиллом и спросил его, помнит ли он свое обещание. Он покраснел, улыбнулся и сказал, «Парень, я ошибся. Признаю, это хорошая шутка». Штука, штука, штука. Тем временем у Computer Space стали появляться поклонники. Оуэн Рубин, который впоследствии стал работать в Atari, был одним из них. Это была первая видеоигра, которую я увидел. Меня всегда привлекали автоматы с пинболом и прочие игровые автоматы, которые стояли в игровых залах рядом с моим домом. Поэтому, как только я увидел этот автомат, я моментально оценил всю крутость. Другой будущий сотрудник Atari, Дейв Шепард, также влюбился в эту игру. Помню, как подумал, что это была самая крутая штука, которую я когда-либо видел. К тому же мне очень понравился корпус, футуристический корпус из стеклопластика. Вдохновленный Шепард принялся делать собственную видеоигру. Поскольку я был жмотом и не очень-то хотел закидывать в эту машину свои четвертаки, то отправился домой и начал работать над собственной видеоигрой и пытался собрать ее из элементов, Который находил в мусорных ящиках. Для Бушнелла компьютер Space был сделан как надо. По сравнению с играми, которые появились после нее, это было похоже на неудачу. Но до этого я никогда еще не создавал продукты за миллионы долларов. Мне было интересно делать это ради потока авторских отчислений. К тому же опыт... Работы в Natting Associates вдохновил его на запуск собственного бизнеса. Я наблюдал за тем, как устроена работа в Natting, и они мне придали большую долю уверенности, что я смогу заняться собственным бизнесом, поскольку я понимал, что я не смогу наплевательски относиться к работе, более значимой, чем та, которой занимались они. И тогда Бушнелл и Дабни решили создать... Сузугу Engineering с целью донести до окружающего мира веру Бушнела в то, что видеоигры смогут вытеснить пинбол и занять главенствующее место в залах игровых э а автоматов. Так, а создали они си Сизигия-энжиниринг и сноска. Сизигия – это термин, которым обозначают… Выравнивание трех или более астрономических тел по прямой линии в одной и той же гравитационной системе. Например, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в единую линию во время солнечного затмения. Итак, продолжаем. Тем временем, Браун Бокс Ральфа Байера наконец-то должен был добраться до магазина. Работодатель Байера, компания Sanders Associates после банкротства потенциального покупателя компании Teleprompter к началу 1968 года прекратила поиск лицензиатов для игровой консоли. «Ничего не происходило года полтора, наверное, и мы не понимали, что с этим вообще можно было сделать», рассказывает Байер. «Наконец меня осенило» что производители телевизоров и есть те самые компании, которые с большей долей вероятности смогут производить, распространять, рекламировать и продавать устройства, произведенные из тех же компонентов и по той же технологии, что и их телевизоры. Сандерс принялась демонстрировать браунбокс производителям телевизоров, которые на тот момент доминировали на американском рынке. Это General Electrics, Magnavox, Motorola, Filco, RCA и Silvania. Когда мы показывали этим компаниям наше устройство в 1969 году, все без исключения говорили, это великолепно, но никто не предложил и 10 центов, кроме RCA. Но мы не смогли договориться и разошлись в разные стороны. Рассказывал Байер. Снова возникло ощущение, что Браун Бокс обречен оказаться на свалке. Но в этот момент Билл Эндерс, один из тех директоров RCA, которые были вовлечены в переговоры с Сандерс, перешел на работу в Магновокс и убедил своего нового работодателя еще раз взглянуть на это устройство. Создатели «Браунбокс» Байер, Билл Харрисон и Билл Руш отправились в штаб-квартиру «Магновокс» в Форт Уайене, штат Индиана, чтобы вновь продемонстрировать свою работу. И В этот раз в MagnaVox сказали «Да». В январе 1971 года «Магновокс» подписала предварительное соглашение с Сандерс и начала работу по превращению «Браунбокс» в рыночный продукт. В Magnavox переделали корпус машины и дали ей рабочее название Skill O Vision. А впоследствии остановились на названии Odyssey. Коллекция из семи игр, встроенных в Браунбокс, была увеличена до 12, среди которых была, были игра Лабиринт Кэт и мышцы, образовательная игра States и игра Ping-Pong, разработанная еще в 1967 году. Стрелковая игра с применением ружья, убедившая Сандерс не закрывать проект, превратилась в продававшийся отдельно проект Shooting Gallery, который можно было подключать к Odyssey. Magnavox решила добавить ко всему этому бумажные деньги. Игральные карты и покерные фишки для того, чтобы расширить спектр игр. И пластиковое покрытие, которое надевалось на экран телевизора с целью улучшить примитивную графику Одиссей. Цена за такую упакованную консоль составляла не 19,95 долларов, как надеялся Байер, а выросла до 99,95 долларов то есть 99 долларов, 95 центов. Байер был потрясен. Я видел ящик, 10 тысяч игральных карт, бумажные деньги и подобную фигню. я же знал, что никто этим пользоваться не будет. Определившись со всеми доработками, Magnavox назначила старт продаж, продаж на август 1972 года. При этом компания решила распространять самую первую игровую консоль — Исключительно через собственные торговые представительства. Готовясь к старту продаж, Magnavox представила Одиссей всем дилерам Magnavox и прессе. 24 мая 1972 года они продемонстрировали Одиссей в аэропорте Марина в городе Бурнингем в штат Калифорния, неподалеку от Сан-Франциско. Одним из людей, решившим на это взглянуть, был Нолан Бушнал. На тот момент компания Сизиги, э, которую Бушнел основал вместе с Дабни, достигла соглашения на создание видеоигр для Чикагского гиганта в сфере производства автоматов для пинбола Белли Мидвей. Бушнел хотел, чтобы Сизиги сделала мощную видеоигру для Белли Мидвей, с помощью которой смогла бы убедить людей, которые восприняли компьютер Space в штыки, попробовать на вкус видеоигр. На презентации «Одиссей» и игры «Пинг-понг» в «Бурлингейме» в его голове что-то щелкнуло. И весь следующий месяц весь коллектив Сизиги, занимавшийся прежде починкой неработающих игровых автоматов и установкой автоматов с компьютер Space в игровых залах, корпел над новой мощной игрой Бушнелла в съемных офисах Санта-Клары. Дабни и Бушнелл. Согласились вложить по 250 долларов в компанию, когда выяснилось, что уже существует компания с точно таким же названием. Бушнелл обратился за вдохновением к своей любимой игре, игре, настольной японской игре Go. И предложил в качестве нового названия для фирмы слово Atari, эквивалент шаха в шахматах. Дабни согласился... И 27 июня 1972 года родилась Atari Incorporated. В тот же день Atari взяла на работу э, Элла Корна, молодого инженера, который работал с Дабни и Бушнеллом в Ampex. В качестве стажера Бушнел поручил Л. Корну сделать очень простую игру, для того, чтобы тот понял основы видеоигровой технологии и поделился мыслями о пинг-понг игре для Одиссей, в которую он поиграл месяцем ранее. Он описал игру Элкорну и сказал тому, э, что это была часть сделки, которую он заключил с General Electrics. «Я полагаю, что это хороший способ помочь ему понять весь процесс целиком, поскольку схемы, которые я сделал, были довольно сложны», — рассказывал Бушнелл. Но на самом деле никакой сделки не заключал. И Бушнелл совсем не понимал, что ему делать с этой игрой. Он считал, что действие бита-мяч было слишком простым для того, чтобы игра приобрела популярность. И рассматривал эту работу только в качестве обучающего курса для молодого сотрудника. Элкорн же с головой ушел в проект. Он улучшил водное Бушнелла, заставил мяч отскакивать от биты игрока в разные углы, в зависимости от того, в какую часть биты он попадал. Попутно он добавил счет очков и грубые звуковые эффекты. В результате чего в игре появилась инструкция в одно предложение. Не упускайте мяч и ставьте рекорды. Эти незначительные улучшения не сильно изменили игровой процесс. Но их было достаточно, чтобы дос заставить Бушнела и Дабни пересмотреть свои планы. Я сек за секунду изменил свое мнение, поскольку все получилось действительно весело. Особенно, когда мы каждую ночь сами играли по часу другому после работы. Рассказывал Бушнелл, который дал игре Элкорна название Pong. В сентябре того же года Atari решила протестировать Понг на посетителях таверны Энди Каппа в Саннивейл, Калифорния. Одновременно с этим Бушнелл отправился в Чикаго для того, чтобы продемонстрировать игру Белли Мидвей надеясь, что это поможет Atari заключить контракт с производителем автоматов для игры пинбол. Но на бальной Медвай эта игра не произвела никакого впечатления. Им она была не нужна, рассказывал Бушнелл, прежде всего потому, что это была игра только для двоих игроков. Тогда существовали игры для двоих игроков, но обязательно должна была существовать возможность поиграть и одному. В их головах на этот счет была железная установка. Вернувшись в Калифорнию, Элкорн передал Бушнеллу плохие новости, которые получил от владельца таверны. Понг перестал работать. Элкорну пришлось поехать в бар, чтобы узнать, что случилось. Когда он открыл монетоприемник, чтобы попытаться установить причину поломки, ему в руки потоком хлынули монеты и звоном рассыпались по всему полубара. Количество монет, оказавшихся в монетоприемнике игрового автомата, и привело к остановке его работы. Посетители бара сходили с ума по понк. Люди даже начали выстраиваться в очередь на улице в ожидании бара, только ради того, чтобы поиграть в эту игру. На то время средний игровой автомат Обычно зарабатывал около 50 долларов в неделю. Понг же зарабатывал более 200 долларов в неделю. Атари получила подтверждение тому, что у нее на руках есть полноценный хит. Единственная проблема была найти способ проникнуть в игровые залы. Надеясь на то, что доход, который приносила игра, сможет убедить людей из Белли Мидвой в ее коммерческих перспективах, Бушнелл еще раз приехал к производителю пинбола. Поскольку представители компании все равно не поверили бы в реальные цифры, Бушнелл озвучил, озвучил им треть от настоящей суммы дохода. В Белли Мидвай вновь отказались иметь дело с этой игрой. Тогда Atari предложила Понг компании Натинг Associates в обмен на 10% роялти. Но и там с ними не захотели работать, поскольку уровень требуемых роялти был слишком высок. Atari не оставалось ничего другого, кроме как самой приступить к производству игры. Для молодой компании это был очень рискованный шаг. У компании практически не было денег, собственного производства и связей с дистрибьюторами игровых автоматов. Bushnell сильно переживал по этому поводу. Но полагал, что простое устройство игры не потребует излишне больших усилий для ее сборки. Atari вложила все свои средства в изготовление первых автоматов Sponk. Наша, пер... «Наша первая партия автоматов состояла из 11 машин. В их производство мы вложили все наши деньги, которыми располагали на тот момент», рассказывал Бушнел. Производство каждой машины обходилось в 280 долларов, но продавалась она уже за 900. Мы сразу же продали 11 машин за наличные, поэтому тут же вернули вложенные средства. Следующая партия состояла уже из 50 аппаратов. И у нас не осталось рабочего пространства для сборки, рассказывал последствия Бушну. К счастью для Atari, компания арендовавшая офис по соседству, обанкротилась и освободила дополнительные площади. Мы расширили пространство с 2000 квадратных футов до 4000 и пробили в стене дыру, чтобы объединить оба помещения, вспоминал Бушнелл. К тому моменту в аркадном бизнесе уже распространилась молва о понг. Дистрибьюторы со всей страны умоляли нас продать им побольше автоматов, рассказывал Бушнелл. Для того, чтобы удовлетворить спрос, Atari требовалось быстро наладить поточное производство, но компании для этого не хватало финансовых средств. Поэтому Бушнеллу пришлось обратиться к банкам с просьбой об открытии кредитной линии для Atari. Но банки не проявили никакого интереса. Их пугал как неформальный внешний вид длинноволосого бушного, так и сомнительный имидж развлекательного бизнеса, который в общественном сознании был связан с бандитами. В 1930-х годах бандиты имели тесную связь с развлекательным бизнесом. Самым известным примером контрактов такого рода был Фрэнк Костелло. Знаменитый бандит, которого называли премьер-министром преступного мира, Костеллоу владел сетью из 25 тысяч игральных автоматов, которые стояли в кафе, на автозаправках, в барах, ресторанах и аптеках по всему Нью-Йорку. И каждый год приносили ему миллионы долларов, помогая тем самым обеспечить его менее законные предприятия. Власти долгое время беспокоились по поводу связи между мафией и индустрией игровых автоматов. И когда несколько производителей начали выпускать автоматы для игры в пинбол, которые предлагали выигрыши наличными деньгами, власть начала активно противодействовать этому процессу. Эту борьбу возглавил мэр Нью-Йорка от республиканцев, Фиорелло в 1934 году, спустя год после избрания его мэром, Ла принялся подавать в суды прошение относительно запрета игры в пинбол, утверждая, что эта игра является лишь ответвлением азартных игр. После нескольких лет юридических сражений Ла Гуардио добился того, что в 1942 году суд Бронкса встал на его сторону и запретил пинбол. Запрет оставался в силе вплоть до 1976 года. Дабы отметить это событие, Ла Гуардия созвал пресс-конференцию на берегу реки, где он собственноручно разбил кувалдой конфискованный пинбольный аппарат и сбросил его в East River. За следующие три недели полиция конфисковала более трех автоматов для игры в пинбол, нанеся серьезный удар по игровой империи Костелло. Прочие американские города и населенные пункты последовали примеру Нью-Йорка, тем самым закрепив идею, что пинбол и залы игровых автоматов были неразрывно связаны с бандитами азартными играми и моральным разложением. Поэтому в ответ на просьбу Бушнелла о суде, которая помогла бы ему выстроить собственный бизнес по производству игровых автоматов, все банки указывали ему на дверь. В конечном счете Бушнел убедил банк Wells Fargo предоставить Atari 50 тысяч долларов на производство 150 автоматов с Pong. Это было меньше, чем рассчитывали в Atari, но достаточно для запуска сборочной линии. Получив финансирование, компания превратила бывший роллердром в сборочный цех и обратилась в местный центр занятости, чтобы набрать людей на работу. «Все они были ужасны», – рассказывал Бушнел о той публике, которую Atari наняла на линию по сборке Pong. У нас работали героинчики и люди очень сильно на них похожи. Они воровали наши телевизоры, мы же были молоды и глупы. Вот и все, что я на это могу сейчас сказать. Но мы быстро учились, они у нас надолго не задерживались. Вскоре Понг завоевал всю страну, дав миллионам людей представление о видеоигре. Другие производители игровых автоматов быстро принялись выпускать собственные версии игры, надеясь заработать денег на всеобщем помешательстве. Такие фирмы как Chicago Coin или Williams выпустили собственные ремейки хита Atari. Белли Мидвайт сама пришла к Atari и подписала соглашение, которое давало э, калифорнийскому стартапу 5% от продаж и клона, их клона Pong. Натинг Associates, несомненно, жалея о своем решении не связываться с предложением Бушнела по поводу Понг, выпустила компьютер Space Ball. Некоторые из этих клонов достигли уровня продаж в 8000 и более, сопоставимого с продажами машины Pong, производства Atari. Pedal Battle и, и Tennis Tornay, например, Принесли состояние флоридской компании Liat-Leizur. Подняли ее ежегодные продажи с 1,5 миллиона долларов в 1972 году до 11,4 миллиона в 1973 году. Вскоре Понк вышел на мировой уровень. В Японии компания Taito... Производитель игровых и музыкальных автоматов, аппаратов по продаже арахиса и автоматов с призами вдохновилась примером Atari и сделала Понк. первый японский игровой автомат такого плана. Французские производители бильярдных столов Рене Пьер также присоединились к общему психозу вокруг Pong, выпустив Smatch. Итальянская компания по производству пинбола Zaccaria Вошла в цифровую эпоху с TV Joker, копией Pong, сделанной по лицензии Atari. В 1972 году Pong появился в Италии и обрел грандиозный успех, вспоминает Натале Закария, один из основателей компании Закария. Закария производила пинбольные автоматы и продавала их по всему миру, поэтому у нас была широкая сеть контрактов. Когда появились, видео. Когда появились видеоигры, мы были готовы начать их производство и продажу по лицензии Закария. По, по лицензии Закария стала собирать автоматы для Италии и назвала их TV Joker, поскольку мы покупали материнские платы в США и потом собирали автоматы. Punk также помог MagnaVox продаже их консоли от DSA. И к 1974 году их было продано порядка 200 тысяч единиц. Преимущественно благодаря игре пинг-понг. Все играли в пинг-понг. Вот и все, рассказывал Байерс. Это была хорошая игра, популярности которой добавил Понг. Но вот тогда-то мы и осознали. Черт, все, что нам нужно было сделать, это остановиться после игры номер 6. В конечном счете, Магновокс, Принялось угрожать судебным иском Atari за то, что те нарушили патенты Байера, Но чувствуя, что у молодой компании просто не будет большого количества денег для выплаты по иску, согласилась отдать этой компании права на создание игры за одноразовый платеж в 700 тысяч долларов. Адвокаты Magnavox были наименее дружелюбными конкурентами Atari среди которых были Эллит Лейзур, Белли Мидвай, Наттинг Ассоциейтес и Вильямс. К сентябрю 1974 года на всей территории США работало примерно 100 тысяч игровых автоматов с видеоиграми, приносившие порядка 250 миллионов долларов в год. Развлекательному бизнесу, так долго осуждаемую за связь с бандитами, и азартными играми. Видеоигры предложили новый старт, привлекая новое поколение обратно в залы игровых автоматов. На протяжении многих лет наши игры, пинболы, бильярды, тиры были нацелены главным образом на рабочий класс. Теперь же с помощью видеоигр мы затрагиваем гораздо более широкие социальные группы. Сказал газете The Ledger в сентябре 1974 года Говард Робинсон, управляющий дистрибуцией игровых автоматов в Атланте. Многие заведения, которые раньше и думать не смели об установке у себя автомата с пинболом, с удовольствием размещают автоматы с видеоиграми. Несколько лет спустя Фрэнк Баллоус, бывший менеджером по продажам в Атаре, отметил, но многие залы игровых автоматов находились в паршивых местах. Теперь же они стали превращаться в места для семейного отдыха, куда можно было взять и жену, и шестилетнюю дочь, и 14-летнего сына. Идея того, что видеоигры были чем-то особенным, существовавшим отдельно от захудалых игровых автоматов, сознательно раскручивалась самой Atari. Мы раскручивали идею, что это гораздо более продвинутая изящная вещь, поскольку мы считали, что так у нас все будет лучше продаваться. Рассказывал Бушна. Бушнал доказал справедливость своего заявления о том, что компьютер-спейс Space это только старт новой эры в развлекательном бизнесе. Единственный вопрос теперь заключался в том, как справиться с таким потоком информации. Ну а на сегодня все. Глава номер два окончена. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки и комментируем. Всем пока.